28 июня в России началось масштабное голосование за дизайн будущих банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Два этапа голосования уже позади. Казань вошла в десятку самых популярных городов. А КФУ и Казанский Кремль стали символами города. Остался последний и самый напряженный этап голосования. Каждый день вперед вырывается то один, то другой город. Казань уже занимала первую строчку в голосовании, но сейчас теряет свои позиции. Однако горожане, а также жители всего Татарстана, известные личности страны, не прекращают поддерживать. Казань разнообразными способами. Самым громким мероприятием был фестиваль 200 Казань, когда на Кремлевской набережной состоялось грандиозное шоу с выступлением квн-чиков, байкеров, массовым запуском воздушных шаров, неба и салютом. В городах Татарстана проводится масштабная флешмоба с построением фигуры 200. Студенты КФО заполонили соцсети фотографиями с банкнотами. В день открытых дверей Центробанка активисты провели настоящую концертную программу в поддержку казанских символов. Выступали фокусники, саксофонисты, провели даже шоу. В этот же день банкнота с изображением Кремля побывала на самой высокой точке России и Европы на горе Эльбрус. Такие известные личности, как британский каскадер Терри Грант и певица Максим Алексей Воробьев поддерживают Казань фотографиями и комментариями на своих официальных пабликах. Участвуй ты в финальном этапе отбора и голосуй за любимые символы. Окончательные итоги будут подведены 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия-1».